Как убить трех коров за 78 миллионов долларов. Сейчас расскажу. Значит, ну, на днях нас тут обстреляли в очередной раз. Выпустили 6 ракет Х-101. Значит, стоимость каждой ракеты 13 миллионов долларов. Значит, 4 наши сбили ракеты, 2 не сбили. Значит. Значит, что они утворили, те несбитые ракеты. Они попали, значит, в какой-то агро. даже не комплекс, а агро, агропредприятие. Вот, разрушили два сарая и попали в хлеб, убили там, по-моему, три коровы, там, что-то Ну, молодцы, короче. Если они так и дальше будут воевать, то мне это нравится на самом деле. Молодцы, ребята, так держать. Воюйте дальше. У вас это отлично получается. Молодцы, 5 баллов.